Всем привет, с вами Балмасов Денис и в этом видео я расскажу о премиях в компании Адвант. Давайте посмотрим условия. С 29 января 2017 года при достижении карьерных уровней партнерам начисляются премии. Старт – это 100 долларов, менеджер – 300. Условия премии Старт. При товарообороте от 100 долларов в трех разных ветках в личной организации за два полных расчетных периода. Что такое расчетный период? Это время с воскресенья 0000 по субботу 23.59. На первую акцию старт 100 долларов у нас есть два расчетных периода. Идем дальше. Условия для менеджера. Достижение уровня за 5 полных расчетных периодов с момента покупки одного из абонементов. Минимальный товарооборот от 1000 долларов в каждой из трех ветвей. У нас есть на акцию менеджер, чтобы забрать 300 долларов в 5 расчетных периодов. Принять участие в акции могут все пользователи, которые приобрели партнерские пакеты услуг с 29 января 2017 года включительно. Условия достижения карьерных уровней в соответствующем разделе «План вознаграждений». Всем рекомендую зайти в свои личные кабинеты, опуститься в самый низ и увидеть там, Документы. Нажимаем туда и читаем, ознакомливаемся со всеми договорами и в том числе, конечно же, с планом вознаграждений. Дальше. Приобрели партнерские пакеты. Что такое партнерский пакет? Это любой пакет, любой, хоть это 50-й, хоть 750-й, при присоединении в компанию вы являетесь независимым инфопартнером. То есть, вы можете делиться информацией со всеми людьми, кого считаете нужным, да, вот пригласить, рассказать, кто путешествует, кто хочет дополнительно развиваться с компанией. То есть, мы независимые инфопартнеры. Акция бессрочно. Дата окончания будет оглашена заблаговременно. То есть, на данный момент эта акция «Старт и менеджер» действует с 29 января 2017 года. Все новички могут принять участие, выполнить условия и получить такую премию. Идем дальше. У каждого из вас в личном кабинете есть раздел мотивации, там где вы можете зайти и посмотреть, что нужно для выполнения первой акции. Старт у вас есть две недели. И менеджер есть пять недель. Это первая акция на 100 долларов премии, это на 300. Дальше. Также здесь есть три ветки, там где вы будете отслеживать свой товарооборот и сколько сделано и сколько еще нужно сделать. Две недели и пять недель. Сделаю такую вам хорошую подсказку, это такой может быть для вас бонус. Если вы присоединитесь во вторник, либо в четверг, у вас будет дополнительных пару дней до воскресенья, потому что с первого воскресенья у вас пойдет время идем дальше сейчас технически попробую вам рассказать как все правильно настроить чтобы выполнить вот эти условия и забрать ваши премии пришел человек узнал об акции и сделал рассказал своим знакомым что есть возможность присоединиться в клуб покупать себе предложение от туроператоров да по прямым ценам еще есть возможность получить акцию и присоединила трех людей потому что нужно сделать три ветки независимые с товарооборотом эти люди зашли на минимальные пакеты и нам нужно конечно же не 50 а 100 потому что минимальный минимальный товарооборот на акцию старт от 100 долларов что мы делаем мы либо помогаем нашим людям, да, чтобы они тоже выполнили условия тем самым, и мы их выполняем автоматически, командная работа. Присоединяем человека. Допустим, Наталья присоединила Дарью на 75. В этой веточке у нас условия выполнены, потому что 50 плюс 75 уже 125. Дальше. Богдан рассказал Виктору, объяснил, Виктор тоже захотел быть в этом клубе путешествовать и, возможно, еще дополнительно зарабатывать на рекомендациях. Также 50 плюс 75, у нас 125. Вадим пригласил Яну. Яна тоже зашла на 50. И у них суммарно получилось в этой ветке 100. Но так как нам нужно сделать минимум 100, на первую акцию мы условия выполнили. И в следующий понедельник вам система начислит ваши, по программе лояльности ваши баллы, да, ваши деньги. Если вы хотите сделать соответственно, акцию на 300 долларов, вам в каждой ветке нужно сделать товарооборот по 1000 долларов и забрать премию в 300. 1 ВП согласно договора это 1 доллар. Это внутренняя система Бонусы в компании, в договорах, все прочитайте, там все написано, расписано. Если это видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если что-то непонятно, пишите в комментариях, я с удовольствием вам расскажу. Всего хорошего, спасибо за внимание.